Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Меня зовут Мухаммад. Я занимаюсь разработкой планировок на своем YouTube-канале. Поэтому сегодня я хотел с вами поговорить о домах на продажу. У меня накопилось очень много информации, которой я хотел с вами поделиться. Возможно, она вам поможет предотвратить ошибки на старте этого бизнеса. Первое, на что нужно обратить внимание, если вы хотите построить дом на продажу, это не сам дом, а участок участок решает все, как я в своих постах уже предыдущий писал в группе ВКонтакте. Не важно, что вы построите, важно, где вы это построите. Поэтому напрямую продажа вашего дома или то, что вы хотите построить, зависит от расположения. Если там коммуникации, если там асфальт, дорога, инфраструктура и тому подобное. Второе, соответственно, что идет на за участком, это же коммуникации. Какие коммуникации минимальные для того, чтобы мы взяли этот участок это конечно на сегодняшний день электричество без электричества смысла вообще в покупке участков нет сейчас очень много участков нарезается за городом где вам говорят что все скоро мы поставим столбы все покупают участки там делят, разделяют покупают по несколько участков кто-то покупает застройщики улицами целыми в итоге электричество нет потому что по договору если даже у вас уже пошла заявка на электричество, то они будут рассматривать ее и реализовывать полгода. Выставят на тендеры, найдут подрядчика, который будет все это делать. И только после этого они вам все это сделают. Полгода ждать в таком бизнесе это просто очень много. Во-первых, например, если вы задумались это все делать летом, как вы будете строиться зимой. Поэтому, друзья, электричество 100% должно быть на участке. В идеале должна быть очень хорошая дорога, асфальт. Если вы нашли такой участок, то это стопроцентное попадание в яблочко. По поводу газа, не во всех случаях это нужно. Потому что какие дома я хотел бы вам предложить построить на продажу, вы увидите в конце видео. Возможно в следующих видео. Там они будут небольших размеров, поэтому нам газ вообще не предпочтителен. Следующий нюанс, который нужно учесть и просчитать на этапе еще начала вообще покупки каких-то участков, смотрения и несмотрения, рентабельно ли это вообще дело в вашем регионе. И я тут вывел небольшую формулу, чтобы примерно прицениться. Формула успеха звучит так: ваша конечная продажа дома на продажу должна равняться примерно двух-трехкомнатной квартире в вашем городе. То есть, соответственно, если у нас в городе 2,5-3 миллиона стоит Двух-трехкомной квартиры на сегодняшний день, ну это примерно грубо говоря, соответственно, продавая такой дом, у вас будет максимальное количество потенциальных покупателей, которые могут продать свою квартиру и прийти уже с деньгами и купить ваш дом. Круг расширяется. Если стоимость будет выше, соответственно, круг потенциальных клиентов у вас уменьшается, и вы будете ждать своего покупателя намного дольше, если вы его дождетесь. И очень проверенная тема ⁇ это дом с отделкой или по чистовую отделку. Вот что же предложить покупателям? Я по своему опыту, как бы у меня был опыт строительства дома на продажу, как бы, но ну он был не очень удачным. Поэтому могу сказать вам на сто процентов то, что в нашем регионе дом с отделкой, с чистовой только с отделкой. Без нее смотреть дом вообще никто не будет. Потому что подумайте сами вы продаете дом например за 3 миллиона рублей на сегодняшний день человек продает свою квартиру за 3 миллиона с отделкой он продал свою квартиру с этими же тремя миллионами он идет и сразу же ему нужно заселиться в ваш дом а приходя в ваш дом на продажу он видит поштукатуренные стены санузел голый э, что-то еще там напольного покрытия нету ну, максимум может там потолки скорее всего натянуть и все Ему еще нужно вложить в этот дом полмиллиона, чтобы заехать, плюс, ладно, даже деньги, время, сколько ему нужно будет потратить. Поэтому 100% в нашем регионе проверено то, что дом с отделкой под ключ рентабельный. Я знаю то, что многие там умудряются продавать без отделки, но, не знаю, это очень долго будет происходить и найти нужно будет такого еще покупателя который согласится на это это так скажем компромиссные очень покупатели которым нужно прямо и сейчас либо они просто хотят вложить куда-то свои деньги так как я занимаюсь проектами домов планировками домов на вся на канале то мне люди многие пишут и много пишет людей которые строят на продажу и вот я у них немножко так скажем выманиваю информацию разузнаю как в ихнем регионе дела идут вот и во многих регионах идут немножко по-разному дела где-то продаются одноэтажные дома где-то продаются только двухэтажные где-то с мансардами любят дома где-то с отделкой они продаются где-то без отделки поэтому немножко нужно у вас в регионе прощупать почву чтобы начинать вот это вот все дело но я вам даю сегодня самые проверенные если вот именно вот по этим будете делать то успех вам практически гарантирован пятый нюанс который вам нужно учесть то что вы должны проектировать свой дом на продажу не так, как вы себе бы хотели бы построить дом. Да, это звучит очень странно, но вы должны делать такой дом, которым любят масса людей. Люди масса любят, например, какой-нибудь там Рено Логан. Вот вам нужно вот этот вот Рено Логан и сделать из вашего дома. Вы, и как строитель, может, у вас есть какой-то вкус строительства, вы знаете какие-то технологии проверенные, нюансы э, там в планировках, в проектах, как красиво сделать, как что-то еще, ну, поверьте. При доме на продажу это ничего не нужно. Вы потеряете просто свои деньги. Делайте типовые, стандартные, минимальные дома для продажи и все. Не нужно заморачиваться с какими-то изысками в планировке, в проекте, в фасаде и тому подобное. Потому что народ это не оценит. Им не надо вот этого. Уже на своем опыте я проверил, когда люди приходят, ты думаешь, здесь сделал вот такой фундамент и подобрал стены такие, крышу так утеплил. Все, людям без разницы, они приходят, смотрят на планировку, все, им без разницы, что у тебя на потолке засыпано, что у тебя в полах, там, в стенах, из чего построено. Им просто нужна вот эта вот обвертка и все. Поэтому э, просто не тратьте на это деньги, не тратьте свои нервы, делайте простой типовой дом на продажу. И тут мы плавно с вами подошли к размеру дома. Какой же должен быть дом? Я уже сказал вам то, что дом должен быть примерно по стоимости двух-трехкомнатной квартиры в вашем регионе. Соответственно, под эту стоимость вы и подбиваете размер дома. Не нужно строить большие дома. Лучше продать два маленьких дома, продать их быстро, прокрутить деньги и все. И получить свою прибыль чем построить большой здоровенный там в двухсот метровый дом и продавать его опять очень долго в этом бизнесе важно скорость и оборот денег чем меньше дом тем больше покупателей у вас потенциальных опять же будут поэтому друзья прислушайтесь к этим советам размер дома какой же он должен быть тоже по золотая середина это до 100 квадратных метров вот вам с потолком хватит на первоначальном этапе, если вы там будете уже там э, в этом бизнесе очень долго, там знать будете конкретно в вашем регионе, если будут цениться там какие-то дорогие дома, либо там именно там 120-150 квадратных метров будет, э, то можно потом уже перейти на них. Но на первоначальном этапе больше 100 квадратных метров я не советую вообще строить. Стройте, лучше небольшой дом 50-60-70 квадратных метров проверили, продали быстренько, э, меньше затрат сделали себе, получили прибыль быстро и без геморроя, самое главное. И еще один нюансом к проектированию дома на продажу, какой он должен быть в любом случае, вы сами думаете, какой же дом построить. В основном вы будете брать участки, они будут уже узкие, то есть вы будете брать самый бюджетный участок, ну если он будет устраивать вас по коммуникациям по самому расположению участка там больших участков скорее всего не будет поэтому дом нужно запроектировать такое который подойдет на любой участок и так как я занимаюсь разработкой планировок кстати немножко прорекламирую себя если вам нужны планировки домов если вы хотите построить свой дом, загородный дом, либо на продажу, можете обратиться ко мне. Я разработаю для вас разработку планировки, 3D-визуализацию, покажу, как дом будет смотреться на участке и сделаю чертеж и сверху с размерами. Все, все контакты под видео. Так вот, работая очень много уже с участками, есть самый проверенный способ построить дом на любом участке. Дом должен быть у вас вытянутый вдоль. То есть, при самое главное на участке, это фасадная его часть. Все комфортные планировки, комфортных домов, хороших проверенных домов, там 120-150 квадратных метров, строятся широкой частью, но на лицевую линию. Это уже закономерно, если вы хотите построить комфортный дом. Все участки, все дома, которые стоят вдоль, у них получается проходная планировка. То есть, не... Получается поделить кухню гостиную и спальную зону на две части. И когда вы будете ходить по дому, не переходить из одной в другую. При вертикальной планировке, как я уже говорил, для домов на продажу, здесь в принципе это можно, этим можно пренебречь. И сделать вот такой вот универсальный домик, который подойдет на любой участок. Вы этим сэкономите время. И можете просто даже заказать проект этого дома, заказать хороший проект, рассчитать фундамент, стены, как все это делать, один раз и строить его постоянно. Узкие дома предпочтительнее больше для участков на продажу. Потому что есть еще одна фишка, когда, например, вы покупаете участок там 10-12 соток вам получилось купить, то, скорее всего, если вы варитесь в этом бизнесе уже очень много, вы знаете то, что как риэлторы, как вот эти вот все э, девелоперы, продавцы домов на продажу, сразу же делят просто участок пополам. Но ну, это просто выгодно и строят уже два дома. Соответственно, скорее всего, вы будете тоже работать по такой схеме. И, соответственно, на этом участке вы сможете построить только вот такой вот дом, который будет располагаться вдоль. Поэтому э, дом на продажу должен быть тоже продольной формы выбор технологии при строительстве дома какой дом построить сейчас пропагандируют там каркасники другие строительные материалы си панели которые очень быстро строят но самый главный нюанс люди в россии боятся этих домов вот может быть это Прикольно, там молодежь строит себе там вот эти вот каркасники, там женщины, которые там одинокие, им легко построить каркасники. Но когда вы будете продавать своему потенциальному покупателю, он придет, посмотрит на этот вот весь сарай и скажет, нет, мне такой дом не нужен. Но ну, не нравится им общей массе, не нравятся каркасники у нас в России. Поэтому, если вы хотите со 100% вероятностью продать свой дом, то стройте каменный дом, это 100%. Каменный дом всегда будет в цене. Каркасные дома, деревянные дома, брусовые дома, они будут терять у вас сразу же в стоимости, и покупатель, скорее всего, тоже может, возможно, об этом будет знать. Посмотрите, дом построенный пять лет назад брусовый и дом построенный пять лет назад каменный. Каменный не изменится ни капельки, он таким же будет первозданным, но брусовый дом потемнеет, кривится, дырки будут у него, трещины будут и тому подобное. Поэтому, друзья лучший вариант это каменный дом газобетонный небольшие там стены не толстые потому что для маленьких домов там сильная изоляция наружных стен не нужна поэтому э, обязательно только каменный дом и вот когда мы уже выбрали участок спроектировали свой дом э, размер его поняли то что он должен быть каменным вот здесь вот начинается мозговой штурм как сэкономить при строительстве дом потому что чем Ниже стоимость будет, тем выше мы сможем навариться на этом доме и тем быстрее мы сможем его продать. Так вот, парочка нюансов, которые может сэкономить вам деньги. Если вы выбираете, например, современный проверенный материал, который распространен везде у нас газобетон, его все знают, то одна из фишек... Как можно на сегодняшний день сэкономить на отделке стен, просто сделать его с фасками. Сейчас я вставлю несколько фотографий и вы поймете, то, что это тоже очень хороший вариант, современный. А самое главное, ничего не нужно делать, Вот рабочим там заплатить там небольшую стоимость и просто они снимут фаски, у вас уже отделка каменная есть. Второй вариант, точно так же можно сделать с фаской, можно так оставить можно просто покрасить краской вот еще один пример дома очень красиво шикарно все смотрится недешево как например каким-то пластиковым сайдингом отделали здесь во первых скорость за один день все покрасили и вид более менее эстетично современно все это смотрится не колхоз поэтому тоже присмотритесь к этим проверенным дешевым вариантам также если мы строим дом 60-70 квадратных метров, на участке, возможно, если мы просто постро... построим вот этот вот домик, то он будет смотреться как-то как маловато. То есть, посмотрим соотношение с участком, ну, как-то голо. Вот. К тому же вы, скорее всего, не будете там тропинки все эти заливать, дорожки заливать, просто будете вот в первозданном виде продавать его. Поэтому, чтобы увеличить зрительно дом, есть несколько приемов. Во-первых, конек можно поднять повыше, то есть двухскатную крышу использовать. То есть, если вы будете в маленьком доме использовать вальмовую крышу четырехскатную, то домик будет смотреться еще меньше. Используйте двухскатную крышу, это прием увеличить дом, фронтон из этого же материала мы будем делать, например, из газобетона, и также за счет открытых террас. Не нужно их перекрывать, например, крышей дополнительной навес просто г-образную террасу доски на стил сделать и там трубы залить э, стойки поставить и все досками заложить зрительно вы увеличите площадь 15 стройки и соответственно будет казаться то что дом может смотреться больше также можно сделать например если бюджет позволяет вы рассчитали сделать дом первый этаж законсервировать э, мансарду например на перспективу покупателю сказать вот здесь возможно будет сделать э, мансарду то есть увеличить дом там в будущем если у вас будут деньги там там на 30 на 40 квадратных метров запроектировать соответственно где-то место под лестницу но это уже так скажем я просчитал немножко дороговато выходит за наш бюджет поэтому если у вас получится в вашем регионе то это будет тоже плюсом потому что в некоторых регионах люди тоже приходят и смотрят глазами если чем больше дом, тем больше им хочется и этот дом купить, тем более по сладкой цене ну и последний, заключительный этап, когда же вы все это просчитали все у вас хорошо выходит вы встречаетесь после продажи своего продукта, который вы сами целыми руками там сделали, продумали все, налоги как же платить налоги с продаж дома? Там есть много схем и в итоге в любом случае вам придется платить эти налоги. То есть обхода нет. То есть обход может быть только в одном случае. Купили участок, построили дом и 5 лет ждете. Но кому такое надо, прибыли вы с этого очень много не получите. Вот. Есть один вариант. Например, вы продаете дом за 3 миллиона. У вас есть 1 миллион вычета соответственно вы из двух миллионов будете платить 13 процентов вот считайте сколько это будет стоить вам налог есть второй вариант сделать по долям например вы и еще один человек может там из семи кто-то там супруга сделать две доли в доме соответственно имеете вы право и вы и ваша супруга например имеет право по одному миллиону и вы участок и дом продаете по отдельным договорам так вы сэкономите на налогах то есть соответственно вы продали за 3 миллиона соответственно каждый по полтора миллиона получил выручки каждый по миллиону сделал вычет и получается в итоге вы будете платить налог уже не с двух миллионов, а с 1 миллиона это один из вариантов как можно сэкономить также можно собирать чеки на все затраты на этот дом потом предоставить налоговую сделать по ним вычет но я думаю то что это будет очень сложно все бумажки собирать чеки выгорают все потом скомпоновать отправить налоговую потом они все это конечно примут прямо вот так как будто на честном слове и сделают вам вычет на весь дом я думаю то что подолям, но опять подолям свои нюансы испугаются покупатели продавать так не испугаются. мы честно говоря вот квартиру так продавали как бы никаких проблем не было когда были доли в доме поэтому друзья вот такое сегодня получилось видео, обязательно ставьте лайки, комментируйте, если видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. В следующих видео я покажу вам два дома, которые я спроектировал для продажи, для домов на продажу. Один дом будет с двумя спальнями, другой будет с тремя спальнями. Дома небольшие, размеры примерно 6 на 10 метров, поэтому они очень бюджетные. Поэтому, друзья, если вам понравилось видео, ставим лайк. Всем пока!